Скоро мне надо быть там, споры про свой хлам. Стверны строго по плану. Это ко всем городам. Четкость в действии с детства. В выгодном месте я дерзкий. Каждому вид нужны средства, чтобы зажить и без предствий. Столь же не странно по чести Соли на раны полезны чтобы не пускаться до бездны К черту о смеси Так же